Доброго времени всем, с вами на связи Андрей Бунецкий и сегодня я хочу рассказать о своем методе заработка на поиске информации, с помощью которого я зарабатываю от 2000 рублей каждый день. А если вы новичок, ваш заработок составит как минимум 918 рублей в день или больше. Свой метод заработка я назвал ежедневный заработок от 918 рублей на поиске информации. Сейчас я расскажу о своем методе подробнее, а потом покажу вам как зарабатывать на поиске информации. Мой метод заработка настолько простой и доступный, что позволяет любому пользователю реально быстро начать зарабатывать деньги в интернете. Для заработка не нужно никаких финансовых вложений, не нужно технических знаний и опыта работы, неважно сколько вам лет, какая у вас профессия и чем вы занимались раньше. Вы сможете зарабатывать деньги, даже если вы новичок. Мой метод заработка очень прост в изучении. Зарабатывать по моему методу очень просто. Вы выполняете определенную работу и получаете деньги каждый день. Давайте посмотрим мой вебмани кошелек. Я показываю свой веб-мани кошелек онлайн. Обратите внимание на адрес сайта. Он у всех одинаковый, можете проверить. Номера кошельков я скрыл и текущий баланс моего счета составляет 117 396 рублей 54 копейки. Посмотрите историю платежей. Как видите, я получаю деньги каждый день. Более 2000 или более 3000 рублей. Здесь отображаются выплаты за каждый день и за все предыдущие месяцы. Вы сможете зарабатывать точно такие же деньги с помощью моего метода заработка. А сейчас я покажу вам суть работы. Вы увидите, как зарабатывать на поиске информации. Открываем поисковую систему Google. Вы будете получать заказы по поиску информации в поисковых системах Google и Яндекс. В одном из моих последних заказов было нужно найти строительные фирмы и компании, которые занимаются строительством коттеджей в Москве. Я вписываю в поисковую строку фразу «Строительство коттеджей Москва». И в результатах поиска нам показывают разные строительные фирмы, которые занимаются строительством по Москве и Московской области. Это то, что нам нужно. Вот они. Задание мне нужно было найти 20 фирм. Сохранить адреса, название, номера телефонов и адрес сайта. Я брал всю эту информацию, копировал и вставлял в блокнот. Одну фирму, вторую и так далее. Вот, например... Сайт одной фирмы. Берем адрес сайта и вставляем блокнот. Берем телефоны, адрес и электронную почту. И тоже копируем, вставляем блокнот. Переходим на главную страницу и берем название фирмы. Ну вот информация по первой фирме у нас есть. Таким образом, в текстовом файле я собирал 20 фирм, сохранял и отправлял заказчику по электронной почте и получал деньги за выполненный заказ. На выполнение таких заказов нужно примерно 40 минут. Работа очень простая и справится каждый человек, независимо от возраста, опыта и знаний. Из моего курса вы узнаете, где получать такие заказы, как их выполнять правильно, как искать информацию, передавать заказчику и получать за это деньги. Итак, что вы получаете, приобретая мой обучающий курс? Вот так выглядит папка с обучающим курсом. Здесь находится руководство по заработку и небольшой подарок для вас. Вы получаете пошаговую инструкцию по заработку, в которой описан мой метод заработка. Здесь подробно описан каждый шаг. Вам нужно только повторить все шаги из курса, и вы будете получать деньги каждый день. А сейчас подробнее о моем методе заработка. Это высокодоходный и постоянно действующий метод, который приносит деньги каждый день. Эта модель заработка набирает обороты каждый день и не так давно вышла на новый уровень, который позволяет зарабатывать еще больше. Мой метод заработка уникален и не имеет аналогов, не требует финансовых вложений и специальных знаний – Состоит из простых шагов, которые вам надо только повторить. Каждый шаг подробно описан в моем обучающем курсе. Это самый эффективный и доступный метод заработка, который существует на сегодняшний день. С ним справляются новички, студенты, простые рабочие и даже пенсионеры, которые плохо знают компьютер. Эти люди тестировали мой метод заработка и все получили положительный результат. Зарабатывать сможет абсолютно каждый человек, у которого есть компьютер и интернет. Это самый актуальный и эффективный метод заработка в 2019 году. Как автор метода я заинтересован в участии людей, поскольку мой метод заработка не боится конкуренции, зарабатывать сможет абсолютно каждый человек, и чем больше людей будут заниматься этим заработком, тем больше денег сможет заработать каждый из вас. Что касается гарантий, я могу вам гарантировать, если вы по каким-либо причинам не сможете заработать денег, выполнив все шаги из моего обучающего курса, я верну вам деньги. Понятно, у вас есть опасения и сомнения, но на сегодняшний день по моему методу зарабатывает уже больше ста человек, и я не получил ни одного негативного отзыва ни от кого из них. Мой метод заработка проверен лично мной и моими учениками. И решение всегда остается за вами. Но я хотел бы видеть вас в своей команде. Прямо сейчас вы можете получить мой обучающий курс «Приступить к работе» и первые деньги вы можете получить уже сегодня. Я желаю вам удачи и больших побед в заработке в интернете. С вами на связи был Андрей Бунецкий. Увидимся на обучении. Здравствуйте, меня зовут Марина, я из города Кишинев. Недавно я случайно наткнулась на ссылку в интернете на этот курс и посмотрела информацию об этом курсе и решила приобрести его. Я могу сказать, что довольна тем, что я приобрела данный курс и эту методику, которая позволяет вести все дела, не выходя из дома. Теперь у меня есть э, больше свободного времени и финансовая свобода. Данная компания мне позволяет больше путешествовать и радоваться жизни. Не упустите такой шанс, он нам дается раз в жизни. Всем пока. Всем привет! Меня зовут Елизавета, мне 26 лет и, как обещала, пишу отзыв. Сегодня у меня первая выплата. И я очень рада, что не обманывают. Методика действительно работает и увеличивает мой доход в три раза. Уверена, что дальше будет еще больше, так как я только начала. Всем спасибо, пока!